В данной главе речь пойдет про индивидуальные инвестиционные счета. Это интересно будет только для тех, кто имеет уплаченный налог 13% НДФЛ, то есть налог для физических лиц. Вот если вы заплатили это в налоговую, со своей основной, там, для дополнительной работы, то этот налог можно вернуть обратно. Как это сделать? Вот при помощи специальных таких индивидуальных инвестиционных счетов. Все подробно, как их открыть, будем об этом говорить. Есть на текущий момент две возможности получить выгоду от таких счетов. Нужно э, выбрать можно заранее тип вычета, можно выбрать и после. Но я рекомендую сделать это заранее, объясню сейчас почему. Есть два типа вычета. Это индивидуальный инвестиционный счет. Вы можете ежегодно вносить не более 1 миллиона рублей. Такие правила. Срок действия индивидуального инвестиционного счета не менее трех лет. То есть вы его открыли, раньше трех лет вы не можете оттуда забирать деньги и не можете его закрывать, точнее можете, но это все ваши выгоды, которые вы получили, вы их аннулируете. При вычете типа А, если вы выбираете, то вы можете получать ежегодный вычет. Вычет типа Б это вычет через три года в конце получаете при закрытии вашего счета. Что вам дает вычет типа А? Это позволяет вам вернуть 13 процентов от внесенной суммы, то есть именно 13 процентов это уплачен у вас НДФЛ. Если вы заработали хотя бы 400 тысяч рублей в год, то вы заплатили с них 13% НДФЛ. И вот эту сумму вы можете вернуть, что составляет 52 тысячи рублей. Если вы внесли в течение года не 400 тысяч, а меньше 300 тысяч на этот счет, на индивидуальный инвестиционный счет, называется он сокращенно ИИС, то вы получите 13% от внесенной соответственно, суммы 300 тысяч, от них 13%. Если сумму уплаченного налога у вас меньше, например, вы заработали 200 тысяч всего на своей работе и от них заплатили 13%, то, соответственно, дальше уже не важно, сколько вы внесли, больше, чем вы заплатили, то есть 13% от 200 тысяч, больше вам государство не вернет, налогу вам больше не вернет. Поэтому тут вот ограничено, Но максимально это 52 тысячи рублей вы можете получить. Вот такие есть правила. Второй вычет типа Б – это вся накопленная за 3 года прибыль освобождается от налога. То есть вы можете совершать какие-то сделки на этом, на этом счете и сколько-то заработать денег. И всю прибыль, которую вы заработали, вся прибыль освобождается от налога 13%. Ну и здесь я уже сказал, что сумма возврата вот этих денег не может превышать уплаченного НДФЛ ранее вами за прошлый год. Можно провести, конечно, подробнее расчеты, но я не хочу здесь... С математикой кого-то мучить вычет типа Б имеет смысл при доходах более 40 процентов годовых таких доходов получить даже для матерого там, инвестора или скальпера очень большая удача поэтому рассчитывать что вы будете зарабатывать 40 процентов годовых это вероятность мизерная поэтому вычет типа Б скорее всего будет менее выгоден для вас и соответственно рекомендую выбирать сразу тип вычета а Потому что если вы сразу его не выберете, то вы не сможете воспользоваться там в первый год после внесения суммы этими льготами. То есть вот эти льготы, что возврат НДФЛ. То есть вы суммы вносите какой-то год, на следующий год получаете вычет. На следующем слайде я сейчас я привел краткую схему, сейчас еще поясню как все это происходит. Вот у вас открыт, допустим вы открыли индивидуальный инвестиционный счет. Давайте посмотрим, когда выгоднее открывать и когда лучше начать вносить свои средства. Недостаток данного счета в том, что деньги у вас на этом счету заморожены. Поэтому я не вижу смысла также воспользоваться предложением вносить миллион на этот счет, чтобы его заморозить. Лучше вы эти деньги внесете на обычный счет, потому что индивидуальный инвестиционный счет может одновременно быть открыт только у одного брокера. Два разных брокера не позволят вам это сделать, потому что информация запрашивается в налоговый. Поэтому Открываете индивидуальный инвестиционный счет и вносите не более 400 тысяч рублей в год. Вот смотрите, допустим 1 января 2019 года, вот красным помечен, на стрелке, вы открываете соответственно счет. Вот в этот момент, в начале года открываете счет. Закрыть вам этот счет нужно будет 1 января 2022 года. То есть вот это время необходимо, чтобы счет ваш индивидуальный инвестиционный счет существовал. Как я говорил, недостаток данного счета, что деньги на нем заморожены. Поэтому рекомендую вот желтым обозначенный момент внесения денег вносить эти деньги в конце года. То есть первый внос, взнос делайте в конце года, чтобы деньги были меньше заморожены. Вносите 400 тысяч и в следующем году сразу подаете декларацию, как все это делать подробнее будет дальше, подаете декларацию на возврат этих средств. И, соответственно, где-то ну, в течение полугода эти деньги к вам возвращаются. То есть, в 2019 году вносите, в 2020 году получаете вот эти 52 тысячи рублей, которые приходят на ваш э, расчетный счет, который вы указываете для налоговой. Не на ваш брокерский счет. То есть, индивидуальный инвестиционный счет открыт у брокера. Брокеру вы вносите 400 тысяч. А возвращается вот этот возврат 52 тысячи, возвращается на ваш счет. Он никак к брокерскому счету не привязан. Что мы делаем в следующем году? Также в конце года, в 2020 году, вносим еще 400 тысяч. И снова подаем декларацию и подаем заявку на возврат НДФЛ. То же самое мы повторяем и в конце а, третьего года. И уже в начале года можете счет закрывать. Конечно, 1 января вам не удастся счет открыть, но это можно сделать там, в первый рабочий день 5-10 января. Тут не принципиально. Просто выгодно открыть счет в начале года, а внести деньги в конец в конце. То есть у вас здесь фактически деньги заморожены на индивидуальном инвестиционном счете всего лишь два года. Два года заморозили, 52 тысячи рублей. За три года вы получите, получите 156 тысяч рублей. Вот такой подарок от государства. Возврат уплаченного налогов зеленым вот обозначен, когда приблизительно деньги возвращаются. Когда у вас уже через три года счет закрыт, деньги к вам все равно вернутся. Ну, где-то через полгода, как налоговая обработает ваши декларации. Декларации, вы знаете, подается до 30 апреля. Какие еще есть тонкие моменты? Если вдруг вы получили первый вычет, вот этот зелененький, получили вычет, и после этого счет закрыли, то вы нарушаете закон, вам необходимо будет вернуть вот эти 52 тысячи полученные, необходимо будет вернуть в налоговую. Если вы этого не сделаете, то вы нарушите закон. То есть это нужно делать. Чтобы этого не происходило, счет лучше не закрывать до конца. То есть, вот три года прошло, все, спокойно счет закрываете и ждете последнего вычета. Вот такая схема, которую могу посоветовать. Самая оптимальная схема. Используйте все возможности и при этом деньги у вас как можно меньше заморожены на счету. Что делать дальше с индивидуальным инвестиционным счетом? Расскажу в следующих уроках. Это имеется в виду, что делать с ним после трех лет, когда уже есть возможность его закрыть. Таким образом, за три года вы можете накопить вот эту сумму 1200 миллион 200 тысяч на вашем счету. Плюс у вас еще что-то вы заработаете за счет дополнительных процентов от облигаций. Какие покупать и как покупать тоже расскажу. До встречи в следующих уроках.